Всем привет! Пока вы, завернувшись в пледе кругаете осень, американские ученые мучают аквариумных рыбок. А отечественные исследователи работают по ночам и укрепляют иммунитет серебром. Подробности далее. Изучить механизм заживления ран ученым из университета Дьюк в Дароме поможет генетически модифицированная аквариумная рыбка вида Даниорерио, у которой каждая отдельная клетка кожи имеет свою окраску. Наблюдения показали, что за три недели популяция клеток эпителиальной ткани рыбы радуги полностью обновилась. При этом каждая клетка за 8 дней до конца своего жизненного цикла перемещается на поверхность кожи, где окончательно изнашивается и отмирает. Ученым также удалось проследить, как кожа рыбы реагирует на повреждения, Отрезок небольшой Кусок рыбьего плавника. Они обнаружили, что клетки, расположенные по соседству, сразу же увеличились в два раза, чтобы закрыть собой поврежденный участок. Помимо этого, в глубинных слоях кожи наблюдалось образование новых клеток. 21 сентября на площадке КСК Уникс состоится очередной вечер бесплатного образовательного цикла для всех желающих про науку в КФУ. Темой четвертой по счету ночи науки станет будущее. Каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит свою интерактивную площадку с мастер-классами, экспериментами, демонстрацией учебных разработок, где сложные вещи и понятия предстанут для гостей ночи в доступной форме. Параллельно пройдут научные бои Science Slime, битва молодых ученых КФУ в форме стендапа. В мероприятии будет организован фудкорт, продажа научной и художественной литературы, а также общение с представителями университета. Кроме того, гостей вечера ждут сюрпризы, развлечения и танцы под живую музыку. Научным сотрудникам химического факультета МГУ имени Ломоносова удалось расшифровать механизм взаимодействия наночастиц серебра с клетками иммунной системы. В работе изучалась белковая корона слой адсорбированных белковых молекул, формирующийся на поверхности наночастиц серебра при их попадании в биологическую среду, например, в кровь. Белковая корона маскирует наночастицы и во многом определяет их дальнейшую судьбу. Например, скорость выведения из организма, способность проникновения в клетки определенного типа и распределение между органами. Знание механизмов, формирования и динамики поведения белковой короны, информация о ее составе и строении необходимы для понимания токсичности и опасности наночастиц для человеческого организма. Это были самые всепогодные новости науки на сегодня. Пока!